приняли решение и начали а, а, работу над созданием своей платформы. А, наша платформа, мы 15 сентября планируем уже приступить к тестам, то есть это вот буквально через две недели, и буквально две mm три -hmm. 4 недели мы себе берем на тесты. То есть мы планируем наших первых студентов уже заводить там, ну, в середине октября, грубо говоря. То есть это все очень близко то есть это настолько близко что мы сейчас сами даже не поймем как это произошло что по факту у нас получилось я тебе сейчас покажу я тебе сейчас покажу вообще наш концепт чем мы занимаемся и сразу станет понятно что мы вообще не шутим здесь да? то есть мы создадим сейчас просто огромную компанию с, с прям вот с крутыми с крутыми с крутыми фичами со всякими там фишками вот давай посмотрим теперь карта ну да, да, да. У меня просто много направлений, мне надо все в голове держать за раз, да. Сейчас я тебе хочу показать, как будет выглядеть наша платформа. Вот то, что, кстати, я тебе сейчас показываю и говорю, это видео, которое у тебя будет, по возможности придержи его для себя пока. То есть мы публично, то есть мир еще про это не знает. Мы сейчас разговариваем только с топовыми людьми. Я тебе сейчас просто по слайдам прогоню, чтобы ты понимал. Мы сейчас уже натягиваем это все в интерфейс, да. Вот это вот у нас регистрация, вход, видишь? Так вот просто. Потом смотри, вот так выглядит наш сайт. То есть вот здесь вот, где новости, да, когда люди будут заходить, они будут видеть mm -hmm. вот это. То есть это один из наших партнеров, то есть я работаю для компании Gate108, я директор по развитию здесь, да, и один из наших ресурсов, который мы сейчас будем с нового года мощно популяризировать и рекламировать, это вот хэш-телеграф. Зайди, посмотри, у нас здесь есть уже телеграм-бот, короче, ну все, можешь там подписаться, и посмотри, как мы новости пишем, художественное описание, это пипец, уровень зашкаливающий. То есть вот этот ресурс, когда люди будут у нас нажимать вот здесь вот на новости, они будут видеть, как профессионально мы вообще к делу подходим. Ты когда будешь читать новости, ты поймешь, какой здесь высокий уровень у людей, которые пишут. Я о них сейчас дальше расскажу. Они у нас в нескольких этапах будут задействованы это направление. да? Вот. Потом, обрати внимание, здесь у нас люди могут зарегистрироваться, здесь они видят, какие у нас ближайшие курсы, ну и когда там, какие курсы. Здесь у нас все расписания, они могут видеть, какие спикеры, сколько занятий в этом курсе. Ну, чисто вот такое сопровождение. да? И здесь мы им даем какую-то полезность. И если они хотят uh, видеть наше видео, которое мы отдаем так без оплаты, то uh, они могут подписаться и снова и снова получать от нас какие-то там полезности. Вот, это одно. Теперь обрати внимание когда человек заходит внутрь, то здесь у нас есть тоже несколько моментов. То есть у нас в продукт, он, я там дальше покажу как, да? но он у нас разделен. То есть один из продуктов это вебинары. То есть мы в неделю проводим там от 5 там до 10 вебинаров. А у нас более 15 спикеров по разным темам. Вообще разные люди, все практики без исключения. То есть у нас нету ни одного человека, который прочитал и пересказывает. Мы такое просто не терпим. Короче, здесь мы завязываемся на комменты. Ну понимаешь, да? здесь идет вебинар, здесь описание этих текстов, ну и их спикеров. Тоже. Соответственно, здесь у нас будет еще и своего рода спродюсирование спикеров. Мы находим какого-то mm -hmm. таланта и мы его выдвигаем на нашу аудиторию. Большая ли у нас аудитория, сейчас я тебе дальше расскажу. Сейчас, ну, mm -hmm. чтобы ты понимал, что мы делаем, мы потом уже пойдем дальше. Вот это наша внутренняя новость. То есть, когда ты залогинился в сайт, мы должны тебя сопровождать и рассказывать новости компании, новости индустрии в целом, то есть, какие-то э, защиту нужно произвести там на кошельках, на каких-то, то есть, ну, вот, чисто защитить наших людей, э, это вот здесь в внутренние новости, да, у нас отдельные. Вот. Потом mm -hmm. у нас получается э, вот так выглядит профиль, то есть человек может поменять свой профиль. Э, вот так у нас выглядит э, его э, классическое дерево, то есть у нас по классике идет mm -hmm. на 5 уровней. Я сейчас в маркетинге углубляться не буду, он просто офигенный. Пока просто доверь на слово, у нас маркетинг другие люди рассказывают, которые вот именно э, профессионально. Mm -hmm. Да, то есть видишь здесь все, как качественно, грамотно сделано. То, у тебя, ты видишь всю аналитику всех своих людей, сколько mm -hmm. у него людей в организации сколько у него была активность на неделе, сколько циклов он закрыл, то есть ты видишь, кому звонить, кто активен, кто не активен, то есть полностью аналитика у тебя присутствует, сколько ты заработал, все в биткоинах, смотри, как красиво, за день, за неделю, да. ты можешь видеть вот да, вывод, да, свои да. баллы, циклы, реферальные переводы. Вот, идем дальше. Это важно на самом деле, это потом мы оценим. Вот так выглядит наш бинар, ну это пока не четкая схема, это мы пока людям не выдаем цифры, да, но по цифрам у нас, короче, выглядит так, чем быстрее ты регистрируешь, тем больше ты офигеваешь, у нас 100% переливная хрень, все, кто сверху регаются, они просто, блин, им очень сильно, они, наверное, что-то сделали хорошее в жизни и за что-то обрадовали Бога, скажем так, понимаешь, здесь, там математика такая жесткая, ну вот, чтобы ты понимал, мы говорим о тысячах биткоинов, это очень много. И сейчас как раз время такое удобное, потому что биток только-только начинает набирать свой рост. Вот. Здесь у нас, обрати внимание, вот так можно пополнять свой кошелек, свой аккаунт. Мы здесь еще внутри сделаем мультикошельки, чтобы людям было удобно. Первоначально мы их сделаем такие, менее защищенные. Ну как, они хорошо защищены, все. Ну ты же понимаешь, когда кошелек в сети, то есть хакеры, если сильно-сильно захочется он тебя вскроет. Поэтому эти кошельки у нас будут так, для мелочи, чтобы ты мог попробовать, потестить. Ну, чтобы ты понимал вообще, создать себе портфель, мы хотим там сделать аналитику, как. Ну, чисто вот такие игрушечки, скажем, да, пока. После Нового года мы будем э, эти кошельки привязывать к, квартва, к, к, к железякам, и тогда mm -hmm. они будут очень защищены, то есть там все, то ты можешь крупные суммы хранить, это все на блокчейне, то есть, ну, все там грам грамотно mm -hmm. сделано. Вот вывод, перевод, это все делается здесь, ты можешь полностью всю аналитику также здесь сделать, да. Вот. Потом у нас следующее. Вот так будут выглядеть, ну, наподобие, только у нас 4 будет а, образовательных курса, да? А, вот, вот так вот только не доллары здесь, а биткоины будут ну, здесь маленькие 0 там 0 0.001, там 0.000, Ну, такие специально маленькие. Мы можем себе позволить здесь работать с маленькими суммами, потому что все автоматизировано полностью. У нас все работает на автомате. То есть, у нас даже нам не, не нужен ни бухгалтера, ничего нам такого не надо. У нас все средства прям по кошелькам людей распределяются, и они сами там. Короче, наша задача – деньги не хранить вообще. То есть, мы делаем так, чтобы мы не хранили деньги. Мы хотим так, чтобы деньги сразу же уходили людям. Все, и дальше они ответственны сами за свои деньги. Понял, да, как мы делаем? Вот. Да. почему мы так делаем, я тебе дальше еще расскажу, тому есть тоже причина. Вот теперь смотри, вот так у нас выглядит турбоматрицы. матрицы. у нас маленькие, все, кто в матрицах шарит, они просто охренеют, это новейшие технологии, то есть ну по матричным они абсолютно бесконечные. Преимущество этой матрицы в том, что здесь ты можешь свой доход разгонять вплоть до 1 двух биткоинов в час. Все зависит от количества людей у тебя в организации. То есть мы реально здесь говорим о таких больших суммах. Вот. Теперь идем дальше. Потом у нас здесь ты видишь все свои транзакции, то есть у тебя полностью вся отчетность идет по твоим транзакциям, да. у тебя там будет тонна транзакций, потому что 4 маркетинга в одном, ты понимаешь, там просто пипец. Вот здесь ты выставляешь свой бинар, бинар я потом отдельно объясню, он просто офигенный, Это нет, ну чтобы ты понимал, здесь нет ограничений по доходам, например, в бинарах часто там 2000 в неделю, 10 тысяч в неделю там, или там в день, да, у нас такого просто нет, хоть 500 биткоинов в час, нам одинаково. Маркетинг устроен таким образом бинарный, что мы можем зарегистрировать... 2 миллиарда людей, которые произведут оплату, и он все равно не треснет. У нас просто после 2 миллиардов больше не будут регистрироваться люди, и все. <с> <с> а за счет того, что у нас есть обучалки, которые новые и новые, и доплаты-предоплаты, мы можем с 2 миллиардами людей работать и больше новых студентов не брать. То есть у нас вот такая схема, очень жесткая. То есть по математике все красиво. Вот, здесь они видят, ну, короче, там, всякие приколы для их работы. Вот, здесь ты видишь своих рефералов, полностью всех, а здесь вот твой Dashboard. И в твоем даш порте, когда человек может, вот типа обо мне, например, да, кнопочка будет, ты на нее нажимаешь, а там я там Денис такой-то, моя там технология там такая-то такая, я принимаю участие в таких таких таких-то партнерских программах и твои реферальные ссылки у тебя будут в личке стоять. То есть люди через Линдос и через наши будут приходить к тебе на образование или на дигитальные продукты, которые мы здесь продаем, да, и будут видеть, чем ты еще занимаешься, и ты допродаешь. У тебя есть курс, ссылку на курс выставляешь. У тебя есть то, ссылку на то выставляешь. Понял, да? То есть мы хотим не просто создать такую компанию, где да, все на нас замыкать. Мы хотим предоставить удобный инструмент для всех. Например, одним из фичей будет вот здесь такая, что ты можешь вести свои профессиональные списки имен с контролингом. То есть ты будешь видеть, с кем ты поговорил, с кем нет, кто от тебя принял, кто нет, кому когда перезвонить, ну короче такая маленькая серымка еще внутри. Это очень круто, почему? Потому что оно сопровождает людей, которых нет опыта, они не знают, что им делать. А система их ведет, сейчас мы делаем это, а теперь мы делаем это. И когда они это сопровождают, то есть наша цель, чтобы люди, ну здесь грубо говоря, мы дадим людям возможность, у кого уж совсем-совсем тяжело с деньгами, да, они за 8 евро могут начать свой бизнес. И начать обучаться, и вести свой бизнес. Вот. А теперь мы вернемся назад. А теперь мы вернемся назад. Вот сюда, в концепт наш. Соответственно, наше сообщество, вот люди, которые организовались, у нас есть отдельное направление – это образование. Оно у нас там более 65 уроков сейчас. Вот сейчас я слышал, что ты, добавляй, возможно, добавишь со своими уроками. Это еще и еще. У нас здесь сотни уроков будет. На нас все больше и больше людей обращает внимание, прям качественных людей. Скоро мы... Что значит скоро? Когда мы запустим платформу и обкатаем, мы ä, покажем несколько людей, которые реально российского масштаба, которые нас поддерживают. Там просто охренеют, какие перцы. То есть ну, мы готовим это все. То есть мы сейчас ничего людям не рассказываем. По партнерской программе я тебе более-менее рассказал. Здесь все очень просто. Когда мы, например, берем... Человека, который работает в каком-нибудь бинаре, да, мы ему задаем вопрос, а сколько у тебя человек? Он говорит, столько. А какой товароборот? Столько. А сколько в слабой ноге? Он говорит, столько. И, а сколько ты заработал? Он говорит, столько. Мы ему все цифры пересчитываем на наш маркетинг, и он видит, что у нас получается за те же самые действия x4. Знаешь почему? В бинарных маркетинг планах мы дав ну, уже давно и хорошо разбираемся, но мы их сами кодим и внедряем в компании. И а, почему компании берут стандартные маркетинг планы? Стандартные это когда в самое лево, в самый низ идет спиловер и в самый право, в самый низ идет спиловер. Потому что а, 70-80% всех денег лежит в компании. А по факту 20% не выплачивают. Это просто развод. Ну, люди просто этого не знают. Мы сказали, что мы так не хотим. Мы хотим, чтобы 100% денег шло между студентами, распределяла система. Вот это будет огонь, И поэтому у нас x 4 получается, понимаешь? Там пофигу, какой нибудь маркетинг тебе принесет, особенно бинарный, у нас практически, ну, кроме таких безлимитных, как у нас, да, понятно, то есть все стандартные, ты их сразу перекрываешь. Ты перекрываешь любую матрицу и ты перекрываешь частично классику, потому что классика у нас напрямую соединена с матрицей. Там, ну, очень крутые перцы это нам делали. Вот, теперь, следующее направление, это, конечно же, сообщество, которое мы ведем отдельно, то есть у людей есть чаты, они могут с, друг с другом общаться, общаться по интересам, объединяться в цели, фокус группы, ну и так далее, то есть это целое отдельное, которое мы обучаем, как работать через Telegram по своим целям или там по фокусам. Вот. и, конечно же, дигитальные продукты, которые мы также выкатываем на рынок. По университету, коротко. У нас есть на данный момент три факультета. С одной стороны, это network Marketing, с другой стороны, это интернет-маркетинг. Это вот твой, твоя как раз часть, да, то есть все, что касается продвижения. Да, да. И третье, это криптомир. То есть криптомир мы объясняем от и до. Вот реально, от и до. До, до сложных процессов. Ну, не суперсложных, просто нам это не надо. Наш. Еще раз, наша цель не является сделать из тебя топ там вообще всего во всем знающего. Нет, наша основная задача тебе показать основу, дать тебе базу и показать пальцем, где можно узнать больше именно в том направлении, которое тебя интересует. Потому что если ты код пишешь, мы не можем тебя, ну это не мы, мы не делаем такое, понимаешь? Вот, Мы только можем показать базу, то есть мы делаем фокус на 99% людей всего этого населения, которые вообще не знают, что такое биткоин. Мы считаем, что для нашей компании это будет намного более интересно, чем нежели узко направленно, ну, может быть, по крайней мере на данный момент обучать там программистов или э, кодеров, которые делают там работу на блокчейне и все, что с этим связано. Наш университет работает э, у нас еженедельные вебинары, там, там, два-три в день, один-два-три в день, у нас есть в текстовой форме документы, у нас есть приватные занятия, если вдруг какой-то человек говорит, мне, я не понимаю, мне нужно отдельно, то есть это договаривается все с ним отдельно. У нас есть видео библиотека архив, то есть где люди могут, то, что мы уже дали людям, они могут в любое время это отследить. Причем отслеживают это они, например, <coughs> давай вот вернемся на дизайн назад, отслеживают и... это они вот таким образом, смотри, вот, допустим, они, видишь, записи вебинаров выходят и выбирают тема, какая им нравится по хэштегам, и она ему выдает именно тот контент, который его интересует. Да, прикольно. Ну вот так вот пока решили. Ну временно. <смех> это то, что мы сейчас делаем, это наша первая версия. Мы уже сейчас начали планировать версию 2. Там просто будет конская хрень вообще. <смех> <смех> Классное слово, да, конская хрень. <смех> так, э, идем дальше. Идем дальше, идем дальше. А, нет, стоп, пойдем-ка мы вот сюда лучше дальше вот сюда по концепту вот и конечно же очень большое внимание мы будем уделять именно мероприятиям на земле но чтобы ты понимал что мы сейчас будем делать первое мероприятие мы планируем это январь-февраль там будет несколько тысяч человек это будет скорее всего это будет скорее всего где-то либо в турции либо на кипре что-нибудь такое ну где с визами полегче нашим русскоязычным да вот. И э, мы сделаем вход людям без оплаты, мы сделаем им питание целый день, мы их просто нарадуем всякими хренями, которые мы сейчас уже программируем и для них готовим. Э, всех э, лидеров нашего сообщества, им будут оплачены билеты на самолеты, отели, э, встреча с, там, с аэропорта на машину. Ну, все, полностью, чтобы они mm -hmm. чувствовали себя самыми настоящими перцами. Вот. Э, после этого, знаешь, что произойдет с организацией? Да, мы просто офигеем от того, откуда берутся люди. Мы просто, ну, мы просто уже давно проводим мероприятия, есть понимание, как это делать. Люди просто офигеют, это я тебе точно говорю. Вот, идем дальше. Теперь по дигитальным продуктам, чем мы здесь занимаемся. С одной стороны, это Social CRM, это программа для ВК и для Фейсбука, которая будет предлагаться на нашей платформе. То есть ты, когда купил у нас, там, допустим, какой-то курс, тебе на год будет открыта эта программа как студенту, чтобы ты понял, как она работает. И ты же как студент можешь ее продавать. То есть по бинару. Это очень круто. Mm. Вот Эта программа идет либо на ежемесячной, либо на ежегодной основе. То есть у тебя это своего рода пассивный доход, если клиент подсел на эту программу. Люди подсаживаются, она им нравится. Вторую версию мы через два месяца выкатываем. Там еще более обработанная будет. Вот Вебинарные комнаты. Мы готовим полностью свои по новым технологиям. У нас же сейчас Ява через год буквально уже хотят отменить. Ты же это знаешь. Ну Ява. Мы же сейчас на Яве смотрим вебинары, там всякую вот эту хрень. Яву браузеры отменяют. 90 процентов вебинарных комнат они будут ну как бы вынуждены переходить на новые технологии а мы уже сейчас готовим вебинар хэнк uh, uh, все нормально там единственная проблема задержка ты не можешь работать вживую с аудиторией да, там... надо привыкать надо привыкать мы за хэнкут мы его любим мы сейчас на нем работаем но представь у тебя будет своя вебинарная комната и ты прям со смартфона можешь проводить вебинары а вот мы такую технологию сейчас ходим. То есть у тебя прям со смартфона, ты можешь выйти как организатор, прямо на пляже у себя воткнул куда-нибудь в пальму, понимаешь, стал перед телефоном и проводишь им мастер-класс. Ну вот, да. То есть это вот таку, ну там э, очень адекватные цены, там очень большая скорость, комната масштабируемая, там, ну, там много преимуществ, мы потом отдельно будем это все показывать. А, у нас то, что мы сейчас сделали, это уже мерчант. А, мерчант – это такая штука. Например, ты бизнесмен, на, ты продаешь свои курсы. Да? И ты хочешь принимать деньги в биткоинах. Ну, на своем сайте встроить штучку, чтобы принимать в биткоинах. А, связываешься с нами, в течение 3-4 дней мы тебе делаем интеграцию. И когда человек говорит, все, хочу оплатить курс, он вот так пишет свое имя, фамилию, он вот так пишет свой имейл, gmail.com, да, и говорит, хочу, например, оплатить битком. Все, выставился ему счет, ему, и он оплачивает. Как только сумма пришла на твой биткоин кошелек, да, ты сам решаешь оставить в биткоине или перевести в доллар. Она прям автоматом тебе переводит. Приполнят. Вот все, этот по уже полностью... Да, процесс. да, это уже полностью готовый продукт, оттестированный, мы уже его внедряем. Да, я хочу прям... Да, Всем если форму тебе форму, надо, если мы тебе так внедрим, так. все нормально. Если тебе на сайт надо будет, скажи, мы тебе первым внедрим и пропиарим тебя, еще скажем, что вот, смотрите, бизнесмен а, принял решение работать на битках. Все, понеслось. Битки, эфириум, дэш. Все, ты себе статус сразу же поднял. Так, следующее, что мы делаем, это обменник. А, то есть тебе нужен биткоин, 20, у тебя 20. есть доллар, да, ты можешь обменяться у нас это от человека к человеку. Это P2P обменник. Он уже тестируется, я думаю, в конце октября мы уже его выкатим в пользование. Потом у нас то, что сейчас еще делается, опять же, это уже не от сообщества, Вот то, что синим, это не наши продукты, это наша партнерская компания. Я в этой компании директор по развитию, поэтому мы эти продукты, понятно, будем здесь тоже обучать, как торговать на своей бирже. Там люди, которые создают, это целый концерт, он работает на заднем фоне, там более 80 человек, это высшие чины в очень крутых организациях, это крупный бизнес, это Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, вплоть до законодательного Уровня, люди, которые здесь присутствуют, которые эту биржу создают, там, да, их там более 80 человек, и они все больше лямов кинули в этот проект. Все. То есть там очень большой процесс проводится на самом деле. И для чего биржа вообще начала писаться? Потому что у них столько капитала, что они не готовы доверять его чужим сторонним компаниям. Они ходят для себя все полностью, полностью защита. И наша биржа не будет зависеть от стороннего объема вообще. То есть она для, создается для наших объемов. Ну и понятно, что сюда мы уже будем ее популяризировать через э, новичков. Там очень офигенный, удобный интерфейс и для новичка, и для профессионала. То есть это сейчас э, очень ну, большая проблема, как мы это видим да, на самих биржах. Непонятные интерфейсы. Люди не понимают, что да. делать. Это, во-первых, для новичков, а для профессионалов крайне неудобно. Они же привыкли там на МТ4 работать, там на мощных платформах, которые на Форекс, да? или там на каких-то опционах. А здесь-то нет еще такой... Ну как бы есть хорошие биржи. Но людям нужно более удобное. Вот это мы сейчас как раз кодим. Вот что касается нашей команды, то есть техническую часть нам полностью закрывает группа Gate108, там очень крутые специалисты, там реально высший уровень. Uh, у нас свой спикерский отряд, там более 15 человек, он постоянно расширяется. Uh, поддержку у нас организовывает человек, который Siemens Bosch организовывал, ну не, не на весь, понятно, там по отделам, да, но вот человек, который знает, как это работает. Uh, с, что касается, uh, для кого мы создали эту платформу, у нас сейчас активных около 80 тысяч человек, которые сюда мы будем перерегистрировать. И а, что у нас отдельный отдел, который занимается маркетингом. Он, конечно, еще сырой, но он доразвивается. То есть мы в этом направлении работаем. И у нас большое преимущество, у нас есть два мощнейших хэдхантера. Мы до, до, получим любого человека, который нам нужен. Вот Это что касается а команды, mm -hmm. вот, а что касается партнерской программы, у нас есть бинар, у нас есть матрицы, у нас есть кросс-маркетинг, например, у тебя есть курсы, мы твои курсы можем продавать, соответственно, на этом тоже зарабатывать, почему нет. Mm -hmm. uh, у нас есть, мы готовим uh, сейчас при ICO, потом готовим ICO, и uh, <свёк> все, что я тебе сейчас рассказал, и все, что я тебе вот здесь вот показывал, вот это вот все, да, вот это вот все, mm -hmm. это, это mm -hmm. ничего другого, как про, наша пробирка. Это наша лаборатория, в которой мы оттачиваем бизнес-процессы на централизованной системе. Когда мы будем убеждены, что все огонь, мы начинаем внедрять это на свой блокчейн. Мы пишем блокчейн охрененный просто, именно для наших потребностей. И на этом блокчейне мы будем первая компания, которая разместится уже с огромной аудиторией. И, конечно же, там появятся коины. Нам же нужна своя внутренняя расчетная единица. Это да. вот так образно я тебе сейчас накидал концепт, вот, который мы разрабатываем. У нас очень большая специалиста. У нас там ну большая команда специалистов. Там вообще просто ну, вот, с разных направлений. И в основном все такие энтузиасты. Все такие у нас, как на подбор для человека. Большинство из наших партнеров хорошо капитализированы. То есть, как бы мы вообще... Очень себя хорошо чувствую. Вот, эта вся тема сейчас еще будет официально оформляться. Это все будет как надо сделано. По твоему, по твоему кэшу, в связи с тем, что ты являешься нашим близким знакомым, ты у, у технических аккаунтов прям сверху-сверху прям, вот прям разместишься.